Пришло время всем налить, налить, наполнить свои бокалы вином прекрасным новогодним и давайте вместе все дружно проводим этот ужасный плохой год крысы, и встретим Новый год БК который, по всей вероятности, как говорят, принесет всем удачу я говорю, он вам уны, в уныние почему-то да, надо, чтобы он действительно ответил на этот вопрос итак, товарищ, что вы скажете про уходящий год? Мы вас слушаем внимательно. Дорогие друзья и подписчики нашего канала я хочу сказать следующее. Как жаль, что этот год Ужасный, который был для нас целый год. Невольно провожай его в последний путь. Что нам сделать? Да ничего хорошего он нам не стыд. Все только плохое. Но все-таки обидно, что он от нас уходит. Спасибо, мы скажем этому году. То, сколько он нам принес горе и всяких неудобств прощай наш незабываемый плохой год крылья тебя помню, всю свою оставшуюся жизнь. Прощай навсегда. Мы тебя никогда не забудем. Перейди, а да да да Ну, и песис, какашки-да-да-да. Новый год поздравляй И привет, друзья, всех жмем Всем здоровья пожелай, Всех, друзья, вас рождеством В Новый год желаем счастья Радостным пусть будет смех Чтобы жили все в согласии в год пока будет успех Кто поет стихи, кто пишет Всем удачи в Новый год Пусть таланты их услышат, в Новый год честной народ. Кто готовит кулинары, кто рыбачит, а кто шьет, Кто талантами прекрасен, а кто хорошо поет, Делает, кто репортаж. Кто художеством шеет, У кого работа и кто добро не Темы у кого смешные стримы, лучше всех обедет Всем спасибо, дорогие, пусть друзья всем повезет Интерес разносторонний, клипы, ролики для нас До да чего народ толков, поздравляю я всех вас Искренне всем я желаю, позитивными всем быть Чтоб друзей не растерять И по-прежнему дружить Вы меня, друзья, просите Может, пропустил кого? Я прошу вас извинить Дай вам Бог, друзья, всего! Дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала, разрешите? от всего сердца поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать вам, во-первых, здоровья всем, без исключения, всем-всем-всем, счастья, удачи, благополучия, взаимопонимания, чтобы Новый Год всем только принес удачи. Только удачи, добра и счастья всем вам желаю всего-всего хорошего, чтобы новый год для всех был самый лучший. С наступающим друзья, новым годом! Вас поздравил лично Алексей Доктор Лев. Спасибо всем вам, друзья, за внимание и понимание, за дружбу вашу. Спасибо. Я понимаю этот бокал за вас. С наступающим вас новым.